Ваня, <смех> писать хочешь? Ты мостать хочешь? что ты ворочишься? Ваня? А? <смех> <смех> <смех> <смех> ты задеть <не> хочешь? <смех> Ваня, не хочешь стать, Ваня? что?